Всем привет, ребята, с вами Лао Хлит. Напоминаю, это канал о жизни и технологии из Китая. И сегодня я с моим другом собираемся поехать в один из шанхайских парков, Паузиан парк, который находится на соединении двух рек Хвампурики и Янцзи двух больших великих рек. Ну, одна поменьше, другая побольше. Вот. И добро пожаловать в наше путешествие. Напоминаю, это постоянная рубрика Weekend Trip. Вот сегодня мы едем в парк. Ну что, поконим, ребята? Года сегодня меняется буквально каждые 5 секунд. Вот такое впечатление, что температура поднимается с 18 градусов 20 до 26 и обратно. Здесь находятся фабрики. Вот. Ну и можно сказать, вообще это окраина. Окраина со стороны моря. Все равно, даже здесь есть некоторые места, где по-прежнему живут люди в квартирах. Не знаю, насколько это безопасно для здоровья. Сейчас нам нужно купить билеты вот в этом месте, потому что наши карты для метро не срабатывают. небольшое обстоятельство, да, мы опоздали на паром, поэтому мы решили воспользоваться этой ситуацией и пойти покушать в каком-то ближайшем ресторане. Так вот, когда вы находитесь в ресторане, вот все эти вещи, которые вам предлагают, южане к ним относятся с небольшим недоверием, да, то есть они не уверены в том, что они все чистые. Сейчас я покажу вам процедуру, как это все помыть. Во-первых, мы моем сами палочки влаживаем в сторону моем в стакан то же самое с ним делаем ну и саму ложку вот. дальше вся эта вода выливается в специально подготовленную емкость для этого Сейчас нам придется немножко поспешить, потому что мы опаздываем на следующий паром, после еды. Поехали. Чуть ли не в последнюю минуту мы успели. Вот. Но мы мы внутри, мы на пароме. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй вот яй все будет хорошо, не переживайте, он все успеет. Вот это время, да? да. Все, прощай, прощай, западная сторона. Прямо залетел. Все, ребята, мы готовы выдвигаться. Сейчас откроется дверь. И мы поедем. Вот, вот вам и деревня. Паркуемся здесь. После приезда мы решили мы решили купить воздушного змея. Правда, это было немножко по грабительской цене. Но ладно, надо давать людям зарабатывать. Особенно тем, кто тяжело работает. Мы потихонечку <coughs> заходим непосредственно в сам парк. Вот, здесь на входе количество раз, разнообразной уличной торговли а, да. Ах, ты. Смотри, а. добро пожаловать в Бингтянг парк Огромная травяная площадка, на которой можно отдыхать всей семьей. Сегодня нам повезло. Обычно в субботу здесь огромное количество людей. Но сегодня это просто рай, если если вы хотите полежать на траве. Видите? Обычно в час пик, скажем так, нет, даже не в час пик, в неделю пик вся эта поляна занята палатками. расслабляется по полной эти цветы такое ощущение что украшены. настолько они разноцветные как пасхальный яйца. одно очень красивое место вот конечно же в таких красивых местах можно встретить больше всего невест и женихов которые делают фотографии вот но сегодня нам повезло сегодня никого нет и это место можно обснимать со всех сторон Сейчас находимся на небольшой площадке для отдыха, вот, и здесь, сидя здесь, в этой красоте, здесь отличная конструкция, которая позволяет закрыться от солнца, здесь не жарко, несмотря на палящее солнце временами, вот, можно сидеть здесь и смотреть на проходящий мимо поезд для детей. А вот он и поезд, ну, в миниатюре, конечно. Моего друга, кажется, окончательно сдуло ветром. Вот, он пошел запускать воздушного змея. Сейчас я пойду его искать. Ух ты. видите там дремучий лес все мой друг нашелся сейчас мы идем в место там где в общем, центр развлечения для детей ну и к морю одновременно очень важное место для любого парка это конечно же туалет интересно ну ясно печенье печенье чипсы лямба лямба лямба а, так можно тут лапшу купить, смотри, что там. Ты хочешь лапшу здесь? Нет, просто спрашиваю, как ты думаешь? Надо это или нет? Ну если ты. Ну давай попробуем, ладно, это традиционное китайское развлечение. Лянгася, да. Лянгася. Ты как бушан надо шепши. Бля, еле набрала. Синьси, тайна. Та но. Что же сядешь? Слушай, ну это мне не ристуется таким, а? Да нет, ты что? Ты думаешь, ты можешь тут средний? Да это что-нибудь. Можешь забыть, ты что, арестовать рест, с водяным пистолетом, это я еще такого не слышал. Ты на хочешь... мигах. Okay. Ты хочешь холодный или ты хочешь... Миша, ты хочешь из холодильника okay. или здесь? Uh -huh. Такое? Такое, то Время поглощать еду. внимание ребята пробка на море эти корабли здесь просто выстроились в линию почти впритык вот я только в китае мне кажется такое можно увидеть не знаю может быть какой-то еще стране такой в очень индустри... индустриальной стране можно видеть такое огромное количество кораблей в одном месте Одна вещь только в Шангай, невероятно расстраивает. Несмотря на то, что это прибрежный город, нет почти ни одного места, да нет, ни одного места, где можно покупаться. То есть вся береговая линия, она занята какими-то бортами, э, с фабриками, с заводами, то есть вот что угодно, кроме пляжа. Но, в принципе, я согласен, если бы там даже поставили пляж, никто бы не пришел бы. Потому что ушел Никогда. бы зеленый с тремя ушами. Вот что в этих бочках находится? Соленье, ты думаешь? Огурцы там, помидоры? Это начало уже какого-то военного там стратегического объекта. Я помню, я катался здесь раньше по дороге. Там дальше прямо блокпост. Сейчас пересечет кроницу Ракета для воздуха. Сейчас мы будем двигаться к самому важному кадру. Здесь надо быть очень осторожным, чтобы не провалиться вниз. Вот здесь полно-полно крабов. Для того, чтобы сюда попасть, надо пробраться через все эти волнорезы. Тогда можно оказаться вот здесь. конечно зрелище <смех> такое я только могу дома увидеть в одессе это вообще редкое место в шанхай где можно увидеть как волны касаются берега кстати говоря сюда попасть тоже не так легко <смех> шанхай уже сейчас 6 вечера все охранники призывают Отдыхающий, идти домой после того, как последний отдыхающий, последний человек, который покинет парк, они закрывают все двери. Я слышал, что люди здесь остаются на ночь иногда. На этом наше путешествие подходит к концу. Мы уже обошли весь парк. Он на самом деле не такой большой. Теперь нам надо в срочном порядке быстро ехать, возвращаться к парому, потому что... У нас есть только два последних шанса. Я надеюсь, мы успеем на предпоследний. С вами был Лавай Техлит. До следующей встречи. Будет он здесь висеть на одинокой мачте до нашего следующего прихода.